Постепенно плуг уходит в города, где была я когда-то. Уже не надо Все же хочется Но хоть чуть-чуть взглянуть В те места, где было детство И знакомый переулок повернуть Вспомни, где же это место И как-то трудно Поверить чуда, Но это чудо это есть, но все же надо поверить чуда И другой поезд пересесть Ты не прогресс Там под амуром Только мимо вновь уходят поезда И, наверное, нет возврата Уехать никуда Даже если это рядом Но мечту свою ж не остановить Да, я ведь не пытаюсь Невозможно в прошлом Что-то изменить И зачем я так копаюсь И как-то трудно Поверить чудам но это чудо где-то есть, но все же надо Поверить чуда И круглый поезд Пересесть Поедешь со мной на кинофестиваль Люди же И как-то трудно поверить чуда, о, это чудо. Ведь но все же надо да! поверить в чудо